Вот новый поворот, и мотор ревет, что Привет, друзья! Надеюсь, вам понравилось вступление. С вами Вика Самойлова, а вы на сайте легкой и 100% рабочей системы «Новый поворот». И я расскажу вам, как зарабатывать от 2 до 17 тысяч рублей в день, собирая на конструкторе вот такие мини-сайты. Хоть это и выглядит как работа профи, но это не так. Я расскажу, как собирать точно такие всего за полчаса, да еще и заплачу вам за это. До сих пор думаете, что такое сделать сложно? А давайте это проверим. Я прямо сейчас на ваших глазах соберу точно такой мини-сайт, и вы сами все увидите. Конечно же, мы немного ускорим время, чтобы вы не смотрели этот ролик полчаса. Готовы? Старт! Готово! Всего в 12 минут уложилось. А что дальше? Дальше происходит вот что. Чтобы вы не сомневались и в этой части моего курса, я покажу вам свой личный кабинет в Альфа-банке. Я уверена, что сейчас у вас в голове промелькнула примерно такая мысль. Хорошо, Вика, а кто же нам будет за все это платить? И это хороший вопрос думающего человека. Оплатить а вам будут в моей закрытой группе. Я создала группу, где мои ученики уже зарабатывают на мини-сайтах. И там огромное количество уже готовых заказов на них, которые ждут именно вас. Более 100 заказов в ожидании. И каждый день они прибавляются. У вас не будет проблем ни с заказами, ни с оплатой. Только успеваете сайтики собирать. А я жду вас среди своих учеников. Надеюсь, что мое пение вас не напугало.